Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне я не копаю руду. Я подогнал свой большой корабль, подключил его через вот этот поршень к системе. Сейчас я занимаюсь его зарядкой. Мне пишет, что он зарядится через 10 минут. Когда начинал это все делать, писало, что через 17 минут. Ну водородный генератор у меня сейчас работает у меня так в водородном баке осталось 21%, 21 водорода я его весь хочу сейчас израсходовать и покажу зачем 43% энергии на базе осталось так, вот я уже достроил комнатку и здесь вот водородный баллон я уже думаю, что не буду его куда-нибудь Ну, я не хочу строить второй баллон перекачивать в него, разбирать этот, я уже этот разберу и его переставлю какие у меня появились задумки, это я думаю, этот большой корабль я сделаю как бы тяговым посмотрю куда здесь получится у меня прыжковый двигатель поставить и я думаю сделать такую вещь, чтобы здесь к этому кораблю стыковался маленький корабль и уже из него управлять этой большой махиной. Также летать будем под методом использования скрипта. Это я вам потом в дальнейшем расскажу, что и как я планирую сделать. А в этой серии я именно хочу переделать этот корабль. Так, здесь, так, большой контейнер, давайте все пока в него переложим, чтобы ничего не валялось. small cargo контейнер давайте тоже переложим так, малый ну это все, что у нас есть в других контейнерах главное, чтобы корабль был пуст сейчас я хочу убрать я думаю, два малых реактора можно оставить, пускай будут два реактора убрать вместо этих двух больших контейнеров поставить водородные баллоны вот так так это мы срезаем эх один одна труба упала ну, давайте ее заберем я не знаю, зачем она мне там нужна Может быть, если нужна будет Поставлю попозже Сюда я хочу поставить Водородный баллон Так, генератор Кислородный Водородный баллон э, Как-то вот так Надеюсь а, Хотя, не знаю, может ресурсов не хватит так, что у меня тут? Водородный баллон. Стальных пластин у меня, получается, нету что ли. Не беда. Так, где их могу сейчас по-быстрому срезать? А, я же от... срезал этот... Эх, контейнер, который мне подключал всю систему. Так, сюда... Ну вот это мы сейчас по-быстрому проварим что сможем там уже он должен будет быть подключен так 66 больших труб. так скорее всего будет быстрее так 45 больших труб. ладно доварю я это попозже все лишнее убираем. Так, что у нас осталось в этом контейнере? Да, многовато. Это мы все тоже убираем. 181 Так, это есть. В целом этот большой контейнер тоже можно убирать. И я думаю, что одного малого контейнера на этом корабле хватит. Он у меня будет больше как для запаса водорода. Так, там мне большие трубы нужны. Здесь мы тоже ставим водородный баллон. у меня есть стальная пластина ну, вот так значит сюда стальную пластину водородный баллон и здесь интересно что у меня есть ничего все эти мостики я и если не проварю, то в любом случае оставлю. Вместо этого э, говорю, баллона, вместо, вместо этого контейнера нужно поставить э, водородные генераторы, чтобы было какое-то питание у корабля. Так, это у меня гироскопы попадали. Скорее всего, что да, нужно было их сразу срезать. а их будет довольно долго резать Ладно, гироскопы я потом поставлю э, попозже, за кадром сейчас я хочу взять вот так сюда я хочу, чтобы через конвейерную сеть у меня все проходило Думаю, что поставить здесь мне нужно... Так, трубы. Так. Трубы вот так. Реактор тут. Значит, здесь я ставлю конвейер. Вниз. Здесь у меня планируется нахождение водородных генераторов э, вот так раз два три э, что получается здесь опять таки я думаю что стоит поставить хм. да конвейер две такие трубы в эту сторону и в эту здесь посередине я думаю что стоит поставить генератор кислорода водорода так их здесь пускай опять-таки будет так невозможно построить ну да там мне мешают вот эти гироскопы там я тоже поставлю два генератора сюда мы ставим где изогнутая труба сюда и сюда и сейчас я все это проварю, чтобы не запутаться срежу гироскопы и посмотрим, что у меня получилось вот у меня уже все в принципе проварено, что нужно было Сейчас что мне нужно? Поставить обратно гироскопы только на этот раз я их уже прикреплю. Это у меня что? Ионный ускоритель. Ладно, давайте к ионному ускорителю его прикрепим. Так, вот сюда. Раз, два. Я думаю, что три генератора водород... ну, водородный генератора мне хватит здесь мне нужно больше генераторов кислорода и водорода э, так как все равно на один водородный генератор нужно м, как минимум скажем два или три водородных генератора. Так значит здесь у нас вверху выходы. Так, значит сюда еще три генератора. И в целом можно поставить трубу только вот сюда. Все остальное будет проходить через генераторы. Ну, я не думаю, что я много льда по дороге найду. Теперь я думаю, что нужно срезать реакторы. Их как минимум на разборку. Так, вот это я срежу. Вот это я срежу. А сюда поставите либо еще какие-то эти... Э -э как, как вас называть? Гироскопы. Так, вон, кстати, летит такой вот корабль, как я захватил. Скорее всего, я его забрать не успею. Он быстрее исчезнет. Так вот, по поводу корабля, туда я думаю поставить еще несколько ускорителей, которые будут э, дуть, скажем, наверх, потому что их здесь как раз и не хватает. Только два ускорителя, по бокам здесь 4. вперед 3. точнее даже 6. назад еще больше, ну, скорее всего, так и сделаем. Вот, в целом уже я все проварил, поставил здесь ускоритель. Я думаю, что стоит здесь поставить все-таки коннектор, чтобы можно было приконнектить кораблики для зарядки. Я не буду их подключать к самой системе. Я думаю, что это не обязательно. Итак, вот есть два реактора я оставил. Их нужно будет включить. Давайте сейчас корабль отгоним к этому куполу. Там можно будет купить водород. Я водород еще не покупал ни разу. Так, думаю, что можно здесь включить ускорители. Батареи отключаем. Ну вот, энергии не хватило. Чтобы подняться, э, все же, думаю, нужно будет еще какое-то количество батарей э, поставить. Ладно, давайте тогда его где-то рядышком припаркую. Оп. Давай, цепляй. Все, он состыковался. Энергии мне не хватает. Давайте посмотрим, что у нас там получается. Блин, нужно будет найти эту лампочку и либо ее отключить, либо срезать. Итак, все батареи нужно включить, потому что они выключены и получается сейчас уже должно хватать у меня энергии что-то я забыл что я батареи на зарядку ставил так давайте попробуем еще раз да теперь смотрите все нам хватает на один час давайте попробуем Подлететь повыше. И попробуем купить водорода. Посмотрим, что у нас там получится по заправке. Так, получается, что мне еще нужно. Мне в группу ускорители. Нужно добавить ионные ускорители, которые я только что приварил раз два сохраняем здесь мы можем показать блок в терминале можем отключить генераторы ладно так здесь о2 h2 о блин чуть-чуть не так так о 2 h h2o ну а получается дальше я не могу уже писать а нет h2o сохраняем это в принципе тоже можем водородные генераторы тоже объединяем так блок в терминале убираем гироскопы и так можно убрать водородные баки ладно, оставим в группе водородные баки камера так в целом все нормально теперь можно будет спокойно все отключать кстати я забыл даже что камеру поставил чтобы можно было спокойно парковаться Сейчас думаю, Оп. она рядышком стоит. Сейчас думаю заправиться водородом, пускай это все дело работает. А ну, подключайся, есть. Включаем ускорители. Так, кислород нужен. Кстати, давайте посмотрим, что у меня здесь по кислороду. Так, оксиджинг танк включаем. Теперь по идее я смогу пополнить кислород в криокапсуле. Давай. Да, в целом пополнил. Это хорошо. Эх, вентиляция. Вентиляцию нужно будет либо убрать, либо написать скрипт, который позволяет контролировать ее. Вот. Получается. Осталось только заправить баллоны. Давайте это и сделаем. Появилась бур, Тут возможно ничего. Так. Купить, купить. Хм. Здесь нету баллона. Точнее, водорода. Ладно, тогда попробуем в следующий раз подойти. Здесь ассортимент должен будет обновиться. И теперь давайте подумаем, как сюда можно будет стыковать малый корабль. Я думаю, что... Так, водородный... Точнее, генераторы нужно будет включить. Так. Давайте это я все включу. Так, замечательно. И вот, я думаю, срезать всю эту кабину. И на ее место парковать кораблик на водородной тяге. Чтобы можно было вот эту базу ставить где-то на орбите планеты. И перейти, ну либо стыковаться вот от этого кораблика. На малом корабле. И уже спокойно можно было сесть на планету. И оттуда взлететь. Так, скорее всего сейчас водорода здесь не будет. Давайте я попробую перезагрузить игру. Может быть появится здесь водород. Вот, появился здесь водород. Давайте попробуем выбрать водородный баллон. Объем получается здесь 15 миллионов литров так ну давайте возьмем тысячу купить тысячу литров хорошо, тогда я так понимаю у меня получится скупить весь водород что здесь есть Отлично, водородный баллон набран Осталось только сделать управление скриптом, который бы на определенном уровне заряда выключал все эти водородные генераторы Так, там особо ничего не слышно О, внутри корабля слышно так, получается водородный генератор. Мы пока отключим. Включаем все наши ускорители и отлетаем. Как мы видим, немножко водорода у меня есть. Нужно будет взять, продать какие-то запчасти, чтобы у меня было больше денег, чтобы можно было покупать больше водорода. Так. И в целом я думаю, что здесь практически все готово. Осталось только сделать место для посадки корабля и скрипт. Что касается посадочного места для моего корабль... кораблика. Убирать я солнечные панели не буду Я их только перемещу Давайте Куда-то сюда на нос Я думаю их здесь можно будет Поставить какое-то количество Так, поближе сюда Так, бронированных стекол Немножко не хватает Сейчас это исправим. Одну сюда. Вторую на другую сторону перенесем. Пойму одной вещи Так, я понял, кажется Нужно немножко повыше Его сюда поставить А, здесь я ведь Там вроде бы убрал эту штуку Генератор H2O2 Ставим на место Да, теперь все ставится Так как нужно Опять два бронированных стекла Где-то пропали Эти солнечные панельки Нужны для э, подпитки Их я много ставить В любом случае не путу. Еще пару штук Может быть поставлю Итак Вот эту кабину я убираю полностью Ну я думаю До этого первого Скажем так этажа лифт мне здесь не понадобится в целом много чего мне здесь не понадобится оп сбросили Итак, здесь у нас есть контейнер скорее всего с этого контейнера я поставлю коннектор либо же каким-то образом его рядом выведу и на него уже буду Стыковать свой корабль Давайте я сейчас по-быстрому Уберу все что лишнее И приступим Вот э, Крышу я ему снес Итак, получается Да я думаю можно и сразу Сюда поставить ничего Особо страшного не будет Если Корабль будет немножко выше чем э, Должен Вот здесь у нас есть коннектор. На него будем садить. Кстати, я заметил, что здесь есть генератор H2O2. Я думаю, пускай будет. Помощь тем не помешает. Все равно водородные генераторы кушают довольно много. Так, заряда хватает. И по поводу корабля, которого я на него буду садить. Я думаю, воспользоваться чертежом. Так... Посмотрим, что у меня здесь есть. У меня есть неплохой кораблик, который предназначен для атмосферы и космоса. Ну, я его потестировал за кадром. Вот этот курсор. На нем есть водородные, атмосферные ускорители и один ионный. Так, вы можете копировать в творческом режиме. И для этого, чтобы построить этот кораблик, мне в любом случае нужно будет поставить какой-то проектор. Я думаю, сейчас этим и заняться. В, следующем... в следующей серии уже будем строить сам корабль. Так. Проектор у меня открыт. Открыт. Э, что мне еще нужно? Чтобы его постро... э, Чтобы на нем построить. Э маленький грит, мне нужен э, ротор ну, давайте поставим его где-то сюда так все успешно изъято либо даже давайте сюда хм. как мне его потом заправлять я думаю его потом каким-то образом сниму, это я думаю не проблема это мы можем срезать не понадобится а теперь сюда добавляем малую головку так, ротор вот он, малая головка в целом ее тоже можем проварить В целом эту малую головку нужно закрепить, чтобы корабль не крутился. Так, ротор. Нужно было это сделать сразу. Тензор инерции разделяем. Блокировка ротора. Так, теперь мне нужен проектор. Маленький. Так, значит перед проектором нужно еще поставить какую-то э, платформу чтобы к ней все крепилось я их даже проверю и э, проектор поставим давайте куда-то сюда так где его вперед э, скорее всего там где четыре вот этих направляющих вот перекрестия по моему здесь вперед ну давайте ладно поставлю еще какую-то кнопочку чтобы далеко летать не пришлось контрольная кнопка вот такую все успешно изъято итак проектор э, чертежи давайте загрузим курсор и посмотрим куда он будет проектироваться так он проектируется боком э, немножко не так как я планировал давайте сейчас это все настроим так, впереди э, не получится. Так, как бы его сюда прикрепить? Здесь э, все такие интересные э, углы. Так, получается, я думаю, нужно мне еще остальных пластин. И сделать вот такую вещь. Так, это что? Это нужно убрать. И давайте сейчас настроим уже отображение корабля, чтобы на следующей серии не мучиться. Так, вот проектор. Показать только доступные. смещения по X. По Y. Повороты ситангажа. Так, по оси рысканья. Так, скорее всего, его придется развернуть сюда носом. Ну, давайте посмотрим, как это все получится. Так, по оси тангажа. Нет, я его вверх ногами. Так, крен получается по оси рысканья смещение по оси Х по оси так не так ага, вот оно стало носом а, но вверх ногами Эх, как же тебя по-быстрому-то настроить. Нормально. По оси X поднимаем. По оси Y. Так. Коннекта нет. Нужно еще немножко по оси X, по-моему, повернуть. Где даже по оси Z. Хе, пролет. Так, оси Z. Один. И мне интересно, смогу ли я проварить эту пушку. Да.